Приветствую вас, самые артистичные, великодушные представители знака зодиака Лев. Давайте же сегодня посмотрим, что вам обещает, то есть какие события будут какими событиями наполнится ваша жизнь в июне месяца. Итак, месяц начнется с э, окончания ретроградного Меркурия который 3 числа станет наконец-то прямым, поскольку он отвечает за связи, за коммуникации, наконец-то жизнь всех она станет более оживленной. И будет легче продвигать различные проекты, где, э, начинать какие-то новые дела. Для вас Меркурий будет находиться в вашем в 10 доме, а это непосредственно касается вашей карьеры. На ретроградном Меркурии хорошо, ну, благоприятно увольняться, то что-то заканчивать, но не начинать, и тем более, если для кого-то актуально там, получить какое-то там повышение по должности, как-то продвинуться по карьере, то вот как раз вот, начиная где-то с 4-5 числа, и особенно до 12 ловите момент. Здесь будет очень. Благоприятный период для этого а, Учитывая, что э, еще и Меркурий будет образовывать благоприятный аспект Плутона Тригон, э, который находится в вашем шестом доме Плутон в шестом То взаимодействие этих двух планет говорят о том, что Во-первых, коллективный труд принесет вам э, некоторый успех помощь через коллектива, через вышестоящие организации. Знаете, вот какие-то трансформации произойдут, которые вас порадуют. То есть если вот вам в это время что-то предложат, какой-то, может быть, даже крупный проект, то обязательно не отказывайтесь, берите его, разрабатывайте и предложения принимайте. То есть, здесь есть шанс очень хорошо высоко взлететь так далее 4 числа Сатурн планета амбиции социального успеха становится ретроградной до 23 октября у вас она находится в вашем противоположном доме который отвечает за партнерство но ну, я могу сказать так что наверное уже могут быть какие то сложности трудности со стороны тех партнеров которые уже есть и наверное проще было бы или легче уже договариваться с какими-то другими партнерами. Хотя, ну, наверное, и здесь тоже могут быть сложности, учитывая ретроградность этого Сатурна. Ну, понимаете, ретро-Сатурн, он дает отпечаток собственных каких-то амбиций с, ну, с более углубленным само самопогружением в себя, в свои планы. Вот он помогает больше строить стратегии, чем их осуществлять. Ну, то есть найти вот каких-то важных для вас партнеров будет несколько сложнее, чем было до того. Но это все будет до 23 октября. Но тем не менее, те, кто будут находиться, они будут такими стоящими. Потому что даже ретро он находится в своем знаке водолея, здесь он все равно будет еще достаточно силен. Просто он будет, знаете, таким более осторожным. Будет проверять вас. То есть прежде чем вас там как-то допустить к себе, вы будете подвергаться проверке. Хорошо. С 8 по 11 будет благоприятный аспект соединения Венеры с Ураном в знаке Зодиака Телец. Ну, поскольку у вас телец непосредственно управляет десятым домом, но ожидайте, да, какого-то удачного случая. Это будет как и улучшение, ну, продвижение по должности, улучшение финансового положения, какие-то подарки, почести. Для кого-то это могут быть и знакомства. То есть знакомство с человеком, который впоследствии может стать вашей парой всерьез и надолго. Такой основательный человек и, скажем так далеко не бедный поэтому поэтому подумайте ну, так чтобы находиться где-то на виду в это время 13 числа меркурий переходит в близнецы ну здесь вы уже больше будете как-то активизироваться в сфере общения с коллективами с друзьями уже, наверное немножечко начнете уходить в сторону от каких-то прямых своих карьерных амбиций поскольку захочется просто элементарно расслабиться и отдохнуть 14 числа произойдет полнолуние в стрельце но оно не особо страшное для вас оно связано с восьмым домом но это наверное знаете так э -э нет, не восьмой Это раз, два, три, четыре, пять Дом развлечений Развлечений, детей ну, здесь могут быть Может быть какие-то встречи Неожиданные Какие-то приключения Которые Ну, наверное Вы потом поймете, что они были нежелательны Ну, так Могут принести некоторые огорчения до 20 числа Меркурий будет находиться в благоприятном аспекте с Юпитером. Юпитер это девятый дом, отличное время для того, чтобы куда-то поехать далеко, для юридического оформления документов, для любых взаимосвязей с иностранными лицами. для тех, кто занят в сфере логистики, туризма. Хотела, знать, а сказать, военные действия. Ну, для тех, кто занят военных действиях, то здесь для вас тоже хорошее время. Ну, как хорошее, удачное достаточно. Затем, до... будет постепенно включаться еще такие аспекты, как, вот уже до 20 примерно будут работать. Сейчас скажу, тут-тут-тут от Венеры. Сейчас, это что, что ж такое, не попало. Значит, от карьеры главных целей, потом к восьмому дому чужих денег финансов, также это еще дом опасности, затем партнерство и шестой дом дома работы. Ага. Будет хорошо, если вот в этот период вторую половину июня вы посвятите себя реализации какой-то очень важной работе, какой-то задачи, что-то нужно будет решить, и планеты вам будут в помощь. Особенно, если это будет касаться, вот знаете, партнерской сферы, то здесь идет четкое взаимодействие с окружающими. То есть здесь может быть даже такое... Какое-то активное, там, масштабное, там, социальное участие в каких-то крупных проектах. С 23 числа Венера переходит Близнецы. Это опять же 11-й дом. Здесь любовь, дружба, фестиваль, легкие необременительные контакты, приятное времяпровождение, возможно возникновение каких-то ну, флирт с кем-то из своего дружеского окружения. Достаточно такой интересный, легкий период начнется. Далее, с 21 по 27 Марс будет образовать благоприятный аспект Сатурну. Ваш Марс находится в восьмом доме, опять же, опасности, он очень силен. И в аспекте к Сатурну, к седьмому, 8 и 7, Но ну, здесь какой-то очень важный, серьезный аспект. Вот, знаете, как будто бы у вас получится то есть благодаря своей личной активности, вот вере в себя, огромной вере, у вас получится решить очень важный вопрос относительно какого-то партнерства, соглашения. Вот именно благодаря вашему личному напору вы сможете повлиять на исход событий, на то, как к вам, то есть вы можете изменить отношения к себе, ваших партнеров вот. далее с 25 по 29 венера образует благоприятный аспект к юпитеру ну вот и после этого как раз вы получите свои плюшки будут какие-то приятные события но здесь так интересно взаимодействие 8 и Одиннадцатого дома, ну это всегда радость, радость, счастье, какие-то торжественные события, знаете, какие-то как сабантуи, что ли, совместные, что-то что очень интересное. То есть -то орг... будут организованы мероприятия, которые, то есть ваше участие, участие в каких-то мероприятиях, ну либо вы их будете организовывать, это принесет вам и моральное, и материальное удовлетворение. С 28 числа Нептун становится ретроградным, это планета иллюзий, у вас она связана с восьмым домом, это дом чужих финансов, но знаете, если вы кому-то на этом периоде до 4 декабря одолжите денег, то вряд ли получите, поскольку вас могут обмануть, здесь возможны обманы, аферы, остерегайтесь аферистов, потому что восьмой дом это дом чужих денег, то есть никому не занимайте, а если вы у кого-то возьмете, ну, тоже не факт, что вам дадут, могут не занять. 29 числа Значит, месяц закрывает новолуние в знаке Зодиака Рак. Рак – это ваш 12 дом символический. Здесь он находится в искушении Лилит. Этот аспект. И, и, и здесь могут... Вы знаете, я думаю, что здесь, скорее всего, может воздействовать вот как-то на вас, на ваше подсознание психологически. Могут возникнуть какие-то необоснованные страхи, подозрения. Может быть, в чем-то сомневаться начнете. Может быть, наоборот, вас посетят некие озарения. Ну, прислушайтесь к ним. Ну что, желаю вам хорошего месяца. Надеюсь, что все будет удачно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте ваши лайки, комментируйте. Это все помогает продвигаться каналу. И до встречи в следующих прогнозах.